Ну что, всех приветствую на своем канале Pro. Сегодня у нас на дворе уже 30 число, и мы будем пробовать. Дадим второй шанс этому Бисусу. Бисеус, Бейсус, я не знаю как. Будем пробовать запускать обратно мотор, но уже с еще более горячим аккумулятором. Короче, нагрели, ты подзарядил его успел? Еще плюс подзарядили, то есть ему вообще прям, я не знаю, читы прям выставляем, блядь, жесткие, я не знаю, уже легче некуда. Что? Опять! Считаю, единственное, что холодно, это мотор в этом плане. Но мотору, Блин, на зимнем масле 5 в 30, я не думаю, что проблема должна бы его запустить. Будем пробовать это говно запустить. Полностью вот оно. Целый, все. Рабочая, даже дырки свободные И естественно Со процентным зарядом уже пришел Зарядил его Так Напомню, что в комплекте нету Ни хрена, кроме Зарядного кабеля обычного И вот этого вот блока Ну и инструкции Будем пробовать заряжать Так, монтировать будем Без склеек Все, пошли Так, ложим это в хрень. Да. Втыкаем, лампочка моргает, заряд назад, смотрим процентов, Заряд на месте. Плюсик плюсиком. Вот видим плюсик. Минус к минусикам. Все, зелененькая загорелась. Все, иди дергай. С такими читами, я не знаю, он должен легко завестись. о чем говорит? Короче, этот аппарат, по сути, не рассчитан вообще на холодный аккумулятор. То есть, если у вас по каким-то чудесным признакам аккумулятор замерз или там еще что-то, или даже глубоко сел, этот аппарат пускач вообще вам не прокатит. То есть, по факту, вам нужно зарядить аккумулятор, отогреть его, зарядить, и только потом использовать пускач. Но вопрос, возможно... Машина завелась и без пускача, что в принципе я больше всего уверен. И просто отогрел аккумулятор и все. И он запустил сам. Надо было проверить его еще до этого, без него. А если... да, скорее всего, он бы запустил. Я говорю, его можно использовать только в качестве бустера, то есть не в качестве. То есть просто дополнительное если у тебя, грубо говоря, она там не завелась утром. Ты вышел, ты сразу снимаешь аккумулятор, тащишь домой, греешь, заряжаешь его. И в качестве дополнительного источника питания его можно использовать. Но опять же, ну нахрена мне нужно, если, например, у меня охеренный аккумулятор свой, я его спокойно запустил, спокойно зарядил, отогрел, процентов у меня заряда все показывает. И я спокойно, блядь, без бустера запустил машину. Ну и нахрена не спрашивают нужен этот дополнительный источник питания Тут каждому свое Ну я считаю этот аппарат говно Как считал, так и считают Вы все говно Поэтому На этом ролике я закончу